В мире есть разные люди. Кто-то тебя будет любить, кто-то будет тебя гнобить. Выбирай, с кем ты хочешь общаться, исходя из того, что у ну, что тебя по душе. Типа, а со страхом? Это что, не бояться, а просто принять, Да, да, потому что если ты боишься, что тебе причинят боль, ты тогда примерно такую делаешь штуку. Вот все в мире неприятное, ты типа надела на это, ну не знаю, как накидочку такую накинула, этого нету мир это розовые слоники нет, нет, нет. да ну ну пони единороги там белые, да да а мир нифига он состоит из, из таких людей из таких людей И если ты понимаешь что так вот вот это например когда э, на меня кричат мне это не нравится как с этим быть ну, либо отношения разорвать с человеком, либо отдалиться от него подальше, либо сказать, слушай, ну Нинная Арина меня, мне не нравится, мне это неприятно, там, я себя плохо чувствую, как ты меня орешь. Мне не хочется с тобой разговаривать после этого, не хочется тебя видеть, хочется тебя, да, хочется тебя задушить, например, если ты на меня орёшь. вот, И тогда. Встретив, например, такого человека, ты не замрешь в каком как бы вот э, ступоре каком-то, а сможешь адекватно отреагировать, ответить и как-то уйти из этой ситуации, потому что если вы считаете, что мир, в мире только должна быть хорошая, встречаясь с каким-то другим миром, вы будете зависать, вот как ком, типа, этого не может быть, зависли. <р bakery> Это не может быть. Это мир состоит из разных людей.